Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Вячеслав. Мы привыкли смотреть и анализировать актив, естественно, по движению его стоимости на графике, да, на графике цены. То, что отражается на нем, мы воспринимаем это буквально. Но правильно ли это? И в таком уж медвежьем рынке на данный момент находится биткоин. Давайте разбираться. Есть некоторые аргументы, которые говорят о том, что падение биткоина не так уж на самом деле страшно. и Сделано оно непосредственно для тех, кто оценивает эффективность данного актива непосредственно по движению графика цены. Что мы можем видеть в данный момент? У меня открыт часовой таймфрейм Bitcoin, USD, биржа Bitfinex. На данном таймфрейме мы видим, что в диапазоне между 3.700 и 3 3.800 начал появляться покупатель. Вот он. Первый раз зашел, да, появилась коррекция здесь на движении. И вчера, вот еще разочек, он зашел, но продавец ему, его продавил не дал ему немножечко разгуляться. В то же время здесь, в этом же диапазоне, начиная с 3650 до 3750, практически да, будем говорить, 3750, здесь идет агрессивный выкуп данного актива. Какие же мысли есть у эксперт? Итак, старший аналитик и Тора, Мати Гранспан, говорит о том, что о такой теории, то, что 3,5 не имеет достаточного значения, как уровень поддержки нашего с вами криптоактива основного, но если будет... От этого диапазона, который состоит на уровнях три и три тысячи, если будет достаточный отскок, то мы можем увидеть сильное продолжение восходящего движения, либо же коррекционного движения. Дальше Питер Бранд, известный аналитик, известный трейдер, писатель, который выпустил там, одну из топовых бестселлеров по трейдингу на Amazon которая продается, он говорит о том, что биткоин находится сейчас в такой стадии своего жизненного цикла, когда слабые и старые деньги они капитулируют, а сильные наоборот аккумулируют свои стратегические активы. Что также говорит о том, что лидеры индустрии, люди, которые имеют достаточный опыт в трейдерской деятельности, а также в аналитической, говорят о том, что все-таки это снижение, но не настолько катастрофичным в данный момент, и то, что эти уровни они действительно являются максимально ключевыми для тех, кто хочется хотеть в этот актив. Дальше, давайте обратим внимание на некоторые графики, которые отличны от графика движения цены, а именно... Первый из них это подтвержденные транзакции в день. Как мы можем видеть, да, их, их количество увеличивается, несмотря на то, что цена актива постоянно падает на этом промежутке времени. Далее, количество, общее количество транзакций, которое происходит в сети биткоина, как мы можем видеть, оно тоже увеличится постоянно и экспоненциально. И в данный момент получается, что каждый временной период, оно все больше и больше становится. То есть количество транзакций в сети увеличивается постоянно. И в то же время стоимость транзакций, она постоянно падает, несмотря на увеличение сети. Еще этот момент связывается с тем, что все-таки количество узлов Lightning Network увеличено уже на данный момент до 4200, что говорит о в том же расширении сети биткоина. И как мы можем понимать мысль о том, что крипторынок перестает свое существование потихоньку, я бы сказал, что она не совсем оправдана, глядя на вот эти вот цифры, на эти графики. То бишь, мы можем сделать итог, что... Естественно, на мой взгляд, данное падение биткоина, оно практически, ну, чем оно может быть обосновано? Я, я не вижу каких-то фундаментальных факторов, которые могли бы вот действительно привести к такому падению. Является ли оно манипуляционным? Я думаю, что скорее да, чем нет. Потому как мы можем вспомнить с вами, если кто следит за новостями крипторынка, криптовалютной индустрии, то, что осенью этого года проскальзывали новости о подготовке, так сказать, крупных игроков американского рынка, тех же банков, там фондов крупнейших, да, к входу институционалов в этот рынок. Я сейчас не буду их уточнять, потому что по ним нужно делать отдельный материал. Мысль такова, что идет развитие в данном направлении. И плюс еще ко всему, давайте подумаем, почему же все-таки США... Не запретила сразу биткоин как, как таковое. Я думаю, что на это есть свои причины. И скорее всего, что эти причины мы не узнаем до крайних самых моментов, когда уже будет поздно закупать биткоин на самых низах. Мне хотелось бы понять, друзья, ставьте, пожалуйста, свои комментарии под этим видео, кто считает, что данное падение крипторынка оно является провоцированным и максимально манипуляционным. Кто считает то, что оно создано для того, чтобы институционалы смогли войти в этот актив на самых низах, по самым хорошим ценам, после чего начнется строиться более правильная и более регулируемая среда на криптовалютах, которая позволит им же руководить данными активами и быть во главе этой цепочки. На этом же у меня все. Большое вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на канал YouTube, чтобы не пропустить новые видео. А также хочу вам предложить подписаться на наш канал в Телеграме, где мы даем актуальную и оперативную информацию по движению цены биткоина. Как вы можете видеть, в день мы делаем несколько постов о своих наблюдениях о своей аналитике относительно дальнейшего движения цены. На этом же все друзья, большое спасибо за внимание, всем пока.